Итак, мастер-класс «Три главные женские секрета для создания счастливых гармоничных отношений». Сегодня мы поговорим о том, почему все мужчины твоей жизни – это урок твоей женственности. Ты поймешь, что результат твоего отношения к себе – это результат отношения к тебе других. Почему мужчина не ценит и почему ценит. И самое интересное, мы сделаем трансформационную практику «Замок», в ходе которой ты сможешь убрать свой прошлый разрушающий опыт и создать новую, красивую, счастливую картину своей жизни. Поехали! Меня зовут Лилия Встигнеева. И с твоего разрешения я буду говорить на «ты», потому что я буду делиться собой, своим опытом, своими знаниями, своими кейсами. И тема у нас женская личная. Я сертифицированный коуч, гештальт-психолог первой ступени, тренер по личностному росту и НЛП-практик. А это говорит о том, что я владею техниками и знаниями, но при этом и такая же женщина, как и ты, предприниматель более 15 лет, замужем 25 лет за одним и тем же мужчиной и мама двоих детей. Но все это произошло в ходе моей жизни. А жизнь – это путь. И быть счастливой на этом пути или быть как в тренировочном каком-то проекте – это наш выбор. И когда-то я вышла замуж за обычного парня. Помню, когда он переехал, я так удивилась, что у него один чемодан. Да, как говорят, с трусами и носками. Мы жили в однокомнатной квартире, которую дали мне родители. И ничего волшебного наша жизнь из себя не представляла. Я работала бухгалтером, он работал строителем. В общем, это среднестатистическая такая семейка. Но благодаря тому, что я в процессе своей жизни узнавала и, главное, применяла, мне удалось сделать из этого мужчины преуспевающего, любящего, любимого мужа и отца. За мной и сейчас, если честно, стоит очередь интересных мужчин. И когда мои клиентки говорят, что нет достойных мужчин, я точно понимаю, что они ходят не теми тропами или транслируют не то, что можно транслировать. Но я далеко не в поиске, и мои знакомые мужчины очень уважают мой статус и всегда говорят «Повезло же твоему мужу». И теми техниками и знаниями, которыми я научилась, пропустила через себя, потом поделилась со своими знакомыми, потом с клиентами, уже обладают более ста человек. И может быть именно ты, Захочешь тоже стать счастливой женщиной, которая имеет и профессиональную реализацию, и личное счастье. Но, как ты понимаешь, так было не всегда. Когда-то мы жили в однокомнатной квартире, потом переехали в двушку. И самый трудный период в моей жизни, когда я чуть было не лишилась отношений или не превратилась в такую, как все, это было, когда дочке было семь лет. Я тогда работала бухгалтером за смешную зарплату, которой ни на что не хватает. И мы ругались. Ругались из-за денег, ругались из-за недопониманий, из-за фильмов, из-за всякой ерунды. И я смотрела на это. И какая-то часть моего ума говорила, «Лиль, но есть другая жизнь. Есть, где теплые отношения, взаимопонимание, достаток, уважение, любовь, страсть. И я знала, что я могу это найти». Конечно же, он обвинял меня, а мне проще всего было обвинять его. Но буду с вами честной. Я стала разбираться, я стала задавать себе вопросы, я стала искать ответы. И уже в 32 года моя жизнь была совершенно другой. У меня был свой бизнес, я начала обучаться, развивать себя, и шаг за шагом я менялась. Минус 8 килограмм лишнего веса, правильное питание, правильные книги. И знаете, чем я обладаю и хочу этим поделиться с вами? Тем, что я не просто слушаю, я сразу действую. Действую, применяю и получаю результат. Так я закончила обучение в Академии экспертов и стала автором своих личных программ. И, конечно, продолжаю работать в личном коучинге, как коуч, как психолог, сочетая техники. И те свободные вечера, которые у меня были, они стали такими душевными, теплыми, замечательными. И сегодня я буду делиться с вами не сухой теорией, да, которую вы можете прочитать в книге, я буду с вами делиться кейсами, делиться собой, буду давать вам то, что я пропустила через себя. Конечно, благодаря психологии, коучингу, практикам, которые я знаю, и в том числе энергопрактикой. И сегодня я дам вам свою любимую практику «Замок». да. Пройдя обучение, мало знаний. Нужно еще иметь и свой опыт, и опыт клиентов. И только тогда можно переложить это на какую-то большую программу. Моя миссия, может быть, это громко звучит, но это правда так, помогать людям быть счастливее, быть самодостаточными, быть любимыми и иметь радость каждый день. Каждый день. Поэтому все, что я делаю, я делаю для людей. Я веду Инстаграм, Лилия Рост, можно перейти и почитать после этого, и ознакомиться с тем, что я публикую, посмотреть мои сторисы и проверить, правда ли это. Потому что сомневаться это нормально, друзья. Я тоже сомневаюсь. Но ряд отзывов, которые можно посмотреть по ссылке в телеграм-канале, и то, что я буду сегодня вам давать в течение времени, которое мы проведем вместе, позволит вам понять. Ваш ли я, эксперт, подхожу ли я вам или нет, и это нормально. Но то, что вы сегодня получите массу полезности, и те из вас, кто сейчас сядет, настроится и проделает все, что я предложу, уже через час ваша жизнь будет другой. Ведь все, что мы имеем сегодня, это результат отношения к себе. То, как ты к себе относишься, то так и есть. Вот скажите, одни говорят ⁇ красивая женщина, другие говорят ⁇ ухоженная женщина ⁇ На самом деле, все люди, у которых есть обычные черты лица, это красивые люди, и от своего отношения к лицу, к телу, к здоровью мы можем улучшать, а можем ухудшать. Также и с настроением, также и с чувствами, также и с любыми достижениями. И ответь себе на вопрос, почему у тебя так? Как ты позволила или чем ты притянула или как ты допустила то, что у тебя есть в жизни. Ведь что-то есть и хорошее, а что-то есть то, чем ты недовольна. Есть один простой секрет, но почему-то мы не пользуемся им. Я хочу сегодня раскрыть три секрета, но один из них бонусом дополнительно. Твое женское внимание – это некие лучи солнца, которые ты направляешь в виде своего внимания на что-то вокруг. И если ты привыкла фокусироваться на том, чего ты хочешь, на том, что тебе нравится, то своим вниманием ты можешь вырастить прекрасный розовый куст. А можешь направлять свое внимание и прогревать своим внутренним солнцем репей, колючий, неполезный абсолютно, и он вырастет в твоей жизни. Но нужен ли тебе репей, в твоей красивой вазе. Туда ли направлены лучи твоего внутреннего солнца? Если ты красивая и умная, а по выходным и по вечерам одна? Если все, кто достоин внимания, женаты, а те, кто сидит на сайстах, знаком, столько про секс? Конечно, конечно, ты думаешь, что дело вообще не в тебе, а в каких-то мужчинах. И по статистике ты знаешь, что достойных мужчин мало. И вообще... Хороших парней еще щенками разобрали. Но знаешь, что я заметила за 10 лет своей практики? работы с деловыми занятыми женщинами и при этом одинокими? Они как будто бы ходят по другим тротуарам, по тем тротуарам, по которым не ходят свободные мужчины. И когда мы проговариваем, вот все мужики-козлы: но ну, в моей жизни нет, в моей жизни и сейчас есть много интересных, достойных мужчин. Но почему? Женщина, которая обладает душой, разумом, часто привлекательной внешностью, не встречает такого мужчину. Есть что-то внутри, которое не позволяет встретиться, не позволяет создать отношения. И с этим внутренним, с этим ментальным мы будем сегодня разбираться. Но есть и другая категория женщин, красивых, сексуальных, притягательных, и Ее хотят, и ее приглашают, и она желанна в сексе, но при этом на ней не женятся. Ей даже дарят какие-то подарочки, и цветочки. И кажется, что все будет, он поймет, он оценит, он видит какая-то классная хозяйка. Просто время еще не пришло. Время придет? Нет. Давай на чистоту. Время только уходит, и ты время своей жизни, когда ты можешь быть счастливой семейной, улыбчивой, наполненной женщиной тратишь на ожидания. Но есть и другие, которые замужем, у которых есть кто-то, кто-то лежит на диване, но ни одна, и слава Богу, у других хуже. Знаете, если относиться к себе и снижать свои требования, то можно дойти до такого уровня, как не сыться да и ладно. Нет, моя дорогая, хватит размениваться на то, что не подходит тебе. Я не говорю, что ты должна развестись и бросить его. Нет, ты просто должна полюбить себя, оценить себя и получать то, что тебе принадлежит по праву. Уважение, внимание, добро, искренность. Ведь женщина – это источник, а не пересохший ручей. Знаешь, у меня была своя одна история, а может быть и не одна, но ярко помню, когда я пришла в прихожую встречать мужа с работы, такая, как я сейчас, может быть, лет на 10-20 моложе, а он смотрит, как будто бы сквозь меня, и меня не существует. Я уже не говорю про цветы, комплименты и подарки. Просто я как будто бы тень. Я сразу обижалась, а потом начала разбираться, что же со мной не так. Да ведь нет, нет этой женщины, которая... Учиться, которая любит, которая ждет. Есть вот эта женская особь в теле, но энергетика, посылы, мысли были совсем не те. Я бесконечно обижалась, требовала, злилась. А ведь мужчина не хочет быть с засохшим ручьем. Он хочет пить чистую ключевую воду. Понимаешь, о чем я? И если вдруг ты сейчас поймешь, что достаточно развернуть вектор внимания с того, что происходит вне, с мужчиной, с работы, с проблем, с конфликтов, которые ты бесконечно чьи-то решаешь, на себя, и начать любить себя, ценить себя, быть женщиной, быть той женщиной, которая прежде всего нравится себе, то, конечно же, это будет взаимная любовь от других. Взаимная любовь всегда начинается с себя. Ведь любовь к себе – это фундамент, на котором строятся отношения, стены, и формируется крыша Удовольствие. Любовь к себе должна быть безусловной. Но многие девушки не любят себя. Вы знаете, я тоже такой была. Я помню, когда я впервые... Проходила тренинг ⁇ Любовь и принятие себя ⁇ Я тогда задавала себе вопрос, что такое любить себя? Это покупать дорогое белье? Это есть тортики? Это что такое? На самом деле любовь к себе ⁇ это то чувство и внутреннее состояние, в котором тебе хорошо. Тебе хорошо независимо от того, что происходит вокруг. И когда ты любишь себя, ты притягиваешь любовь других. Но если внутри тебя нет любви, приходит мужчина, вы начинаете создавать отношения. Он наливает тебе внимание, энергии, а у тебя как будто в ведре нету дна. Все уходит, уходит. И он не наполняется через тебя, а ты не кайфуешь от жизни, не даешь ему эмоций. И будет как на этой картинке. Она не любит себя, вносим ноги. Хотя нам, женщинам, кажется наоборот. Чем больше мы о нем заботимся, чем больше мы в нем растворяемся, тем будет лучше. Но нет. Я покажу тебе сейчас почему. Я расскажу тебе мужскую психологию, ты все поймешь. Первый секрет, который я обещала, это самоценность. Это ценность себя. И когда у тебя внутри нет понимания, насколько ты есть ценность только от того, что ты есть. Только потому, что ты – это ты. Сейчас, наверное, уже не актуальная история, когда он угостил тебя шампанским, а ты ему должна секс. Или он позвал на кофе, и ты теперь что-то должна. Конечно, это не актуально. Но ведь с детства нам не говорили, и мне папа не говорил, что я красавица, что я умница, что я его принцесса. Я была просто девочка. Я должна была хорошо учиться, должна была помогать маме, должна была... Должна, должна, должна... Откуда же ценность? Откуда ценность? И откуда претензии мужской эгоизм? Мужчина эгоиста, а женщина терпила? Нет, нет, нет и еще раз нет. Мужчина так с тобой обращается, просто потому что с тобой так можно. Ну а как по-другому? Знаешь, сколько часов личной терапии я провела в кабинете психолога, чтобы эту ценность отрастить? И я знаю, как ее отращивать. Я знаю, как это внутри работает. И я расскажу тебе об этом. Поэтому дело не в мужчинах, дело в тебе. Ведь отношение других людей к тебе напрямую зависит от того, как ты сама к себе относишься. Как тебе, самой с собой можно. Скажи, ты когда садишься кушать дома одна, ты заботишься о себе, ты сервируешь для себя, ты вкусная, свежая готовишь для себя. Да, супер, я тебя поздравляю. А если нет? А если ты набегу? Ведь никто не видит. А в какой ночнушечке ты спишь? А какие трусики ты покупаешь? Для себя или для него? Ведь не для кого сегодня раздеваться, можно все подешевле. Вот это и есть твоя самоценность. Это и есть твоя любовь к себе. То, как тебе можно, как с тобой можно. И до тех пор, пока ты не вырастешь в себе ценность, Любовь, то так и будет. Ведь низкий уровень самоценности, он везде проявляется. Такие женщины стесняются попросить прибавку с зарплате, потому что они считают, что прибавку дают только тем, кто нуждается. А если ты классный работник, просто посиди, подожди. придет время, тебя заметят, ведь ты же скромная. Скромность – это достоинство, когда нет других достоинств. Но я не про выпендреж и не про завышенную самооценку, я про адекватную. Про ту, про которую не надо ничего показывать и выпендриваться. Нужно просто быть. Придут и сами предложат, но только тогда, когда ты ценная внутри. Мужчины делятся на разные психотипы. Я покажу тебе свою классификацию. Все вы знаете, что мужчина – это охотник. Нет, среди охотников есть еще мальчик и спасатель. Спасатель – это мальчик, который хочет спасти жертву. Но потом, когда он ее спас, он ни в коем случае не примет, что это равная ему личность. Он спас бедного зайчика или ежика передавленного да и посадил. И он сидит в той клеточке, где его посадили, и кормит этого... Жалко зверька тем, чем считают нужным, и выпускают, когда считают нужным. Поэтому быть счастливой женщиной-мужчиной-спасателем, ох, я, наверное, тебе никогда не пожелаю. А вот быть самкой с альфа-самцом – это круто. Но для этого нужно признать, что ты есть та личность, которая достойна, которая интересна. Ведь мужчины все охотники. Ну, все охотники, кроме мальчиков. Хотя мальчики тоже иногда охотники. Так вот, мужчина-охотник, он хочет бежать, догонять, соревноваться, биться с другими самцами. А как можно за тебя биться, если ты как тряпка расстилаешься? Или как скромница сидишь? Мужчина хочет яркую, красивую самочку. И он будет за ней бежать. И чем труднее она достается, тем интереснее, тем больше азарта. Но если у тебя внутри нет ценности, то у нее невозможно унюхать, ее невозможно считать, ее невозможно услышать, потому что ее просто нет. И тогда встречается мальчик. Мальчик, зайчик, которого надо пожалеть, покормить, но никого же другого нет. Берем, что есть. Один на диване лежит, другой ходит на работу, делает все, что может. Нет, я не про то, что выбирать только богатых. Не в деньгах счастья. Счастье в классных отношениях, взаимопонимании, в любви. Но есть иллюзия, что мальчик вырастет. Да, можно вырастить и мальчика, если обладать определенными знаниями. Лет за 10 ты можешь его подрастить. Но если ты хочешь быть в партнерских отношениях, в отношениях полных уважения, любви, принятия, искренности, то лучше выбирать охотника. Но чтобы он выбрал тебя, Тебе нужно быть ценной. Начни. Начни прямо сейчас ценить себя. Прямо сейчас. Сядь ровно. Сядь красиво, как королева. Потому что в конце нашего мастер-класса мы сделаем с тобой практику, и ты почувствуешь себя королевой. Я покажу тебе, как это. А прямо сейчас ты можешь потренироваться. Ведь мужчину привлекает энергия. Энергия – огонь! желанное, и тогда это обменивается на равноценное. Но если у тебя внутри нет любви к себе, на что обменивать? Тогда приходит тот, который обменивает на равное у тебя. У него три копейки, у тебя три копейки любви. Вы обменялись и несчастны. Но когда у тебя достаточно внутри любви и ценности, то ты встречаешь достойного, и вы обмениваетесь, и вы оба становитесь богаче, и это прекрасно. Поэтому второй Секрет, который я сегодня тебе хочу раскрыть, после того, какая-то ценная, это я достойна, это внутреннее принятие благ, это внутренняя готовность к хорошему качеству жизни, к хорошим достойным партнерам. Но если ты не достойна, то ты будешь всю жизнь чувствовать себя золушкой. А принцев их 0,02 на все население красивых женщин, понимаешь? Что сидеть и ждать принца – это просто ну, такая себе иллюзия. Но если ты достойна, тебе будет достойный партнер. Получить любовь и заботу, убежденный, что это всего миф, что на самом деле это не для тебя, это как ждать манны небесной. Конечно, она может случиться. Но как часто? Какая вероятность, что именно ты попадешь туда, где случилась манна небесная? Поэтому давай будем разбираться, что такое внутреннее достоинство. Внутреннее достоинство – это самооценка вместе с уровнем притязаний. Когда самооценка завышенная, тогда женщина считает, что она достойна всего, ей должны все, а она ничего не должна. И это такая взрослая женщина, тело взрослое, а мозги детские. Я хочу только эту куколку. Но так не бывает или бывает крайне редко. А вот когда уровень претензий соответствует уровню внутреннего содержания, тогда это реально, тогда это абсолютно адекватно. Про что это я? Да про то это я, что когда я прихожу в ресторан, и я заказываю еду, которую я хочу, но я могу за нее оплатить, да? Я не требую в ревушной или в блинной на автовокзале, что меня обслужат по-королевски, когда я могу заплатить копейки. То же самое в отношениях. Когда ты ценная и достойная, то ты привлекаешь того мужчину, которого твоя внутренняя ценность и твой уровень притязаний соответствует. Поэтому работаем с уровнем убеждений. Чего я достойна? Почему для меня это возможно? Как это может быть? Ну и третье – это внутреннее состояние, это принятие, это позволение быть любимой и счастливой. Возможно, это сложно принять, но главный барьер на пути к счастливой гармоничной жизни – это ты сама, твои убеждения, твои привычки, то, на что ты согласна или то, что ты делать не готова. И самые важные отношения – это отношения с самой с собой. Давай прямо сейчас примем одно решение, что ты научишься радоваться, что ты научишься кайфовать, потому что женщина полная кайфа и удовольствие это такой соблазн, это такая привлекательность. Она привлекает к себе, влечет, привлекает, приманивает влечет к себе, потому что она умеет радоваться, потому что в ней есть та эмоция, которую хочет, хочет кушать мужчина, он хочет насыщаться этой радостью, этим азартом, этой дерзостью, этой страстностью. Но если ты не умеешь радоваться, если ты все время как брюзга недовольна, то кого ты привлечешь к себе? Таких же, как ты, потому что вы будете равный обмен делать. Понимаешь меня? Вот вспомни в своем окружении подруг, друзей, коллег вечно недовольных, вечно печальных, вечно расстроенных. Ты хочешь быть с ними? Хочешь? Нет. Ты хочешь быть с яркими, интересными, довольными, потому что хочется делиться радостью. По статистике, люди ходят в кино 70% чтобы радоваться. Представь, 70% чтобы радоваться. 20% чтобы посмотреть что-то захватывающее. И только 10% ходят для того, чтобы там испытать другой спектр чувств, в том числе грусть. Поэтому прямо к сегодня найди, за что ты благодарна, что тебя радует. Вот ты сейчас сидишь, возможно, у тебя удобный стул, возможно, ты лежишь на диване, возможно, у тебя в руках классный телефон, который быстро срабатывает. Возможно, сегодня светит солнце или светило днем, и ты за все это можешь цепляться глазками, мыслями и испытывать радость. И на эту радость, как на приманочку, ты будешь привлекать людей, которые умеют радовать и радоваться. Понимаешь? Не жалостью, а радостью ты будешь привлекать того самого. И у меня был период в жизни, о котором я упомянула, когда мне муж не замечал, и то, о чем я тебе сегодня говорю, это правда про меня. Я превратилась в загнанную лошадь, ручей без воды, сухую, уставшую женщину, которая просто перестала для него существовать. И тут я вспоминаю свою мудрую взрослую подругу, которая говорит, Лиля, да ты пойми, мужчины делают все ради вот этого, М -м -м, как классно. И я сейчас тебе расскажу про это, как классно. Смотри, простой пример. Мужчина идет в магазин, и ты говоришь мужу, «Слушай, купи мне мороженое». Он говорит, «Какое ты хочешь мороженое? Ну, такое вкусное, с клубникой». Смотрите, вы себе думаете, что вы хотите, например, «Империю» – это дорогое сливочное натуральное мороженое с настоящей клубникой. Он уходит, хорошо, если он вообще вспомнит про твое мороженое. Но если нет, тоже не проблема. Но давай представим, что он вспомнил и приносит тебе мороженое. Ты понимаешь, что это далеко не империя. И что ты делаешь? Опять начинаешь брюзжать. говоришь: Ты что, не мог запомнить, какое я люблю мороженое? Бе -бе -бе». Мужчина такой думает, прикольно, я для нее сделал, а она опять недовольна. Зачем вообще для нее что-то делать? Потому что я все всегда делаю не так. Как же поступает мудрая женщина? Он принес мороженое, она реально понимает, что оно не такое, но ее задача научить мужчину радовать ее. И она открывает эту пачечку мороженого, до того, пока она разобрала всю сумку, облизывает и говорит, ммм, какое вкусное, ммм, какое классное. Мужчина смотрит и говорит, тебе правда нравится? Она говорит, конечно, ты всегда делаешь меня счастливой, ты всегда меня радуешь. Мужчина такой, о, класс, получил эту эмоцию. И когда ты радостная, счастливая, на самом деле благодарная, потому что мужики не дураки, если ты брешешь, они это считывают, поэтому будь добра. Облизывая мороженое, кайфани от этого. И вообще научись кайфовать от всего, только не переигрывай. Не надо быть глупой актрисой. Нет, будь собой, но будь той радостной девочкой, которую он хочет радовать. И когда я поняла мысль про это мороженое, мне муж постепенно начал готовить омлет по утрам, приносить кофе, приносить цветы. Ради вот этого М -м -м", он стал совершать невероятные поступки. Но если вдруг у тебя сейчас нет мужчины, и вы расстались, или еще не встретились, то ничего страшного. Сегодня мы сделаем практику, которая уже продвинет тебя на несколько сотен миль вперед к твоему счастью. Ведь путь к настоящей любви лежит через подлинное знакомство с собой, с осознание своей ценности, уверенности в то, чего ты достойна. И во второй части нашей встречи мы сделаем диагностическую и трансформационную технику «Замок». И ты увидишь себя настоящую и трансформируешь в себя счастливую. Но если у тебя нет отношений, и ты чувствуешь обиду, раздражение, эмоции, которые не позволяют тебе получать радость и удовольствие, то именно здесь в этой точке, где у тебя нет радости и счастья, начало твоего нового счастливого пути. И я предлагаю поддержать тебя на этом пути. Я хочу быть рядом с тобой. Потому что когда я прошла из незначимости, отсутствия теплых отношений в тот кайф и радость, мне хочется, чтобы все женщины были счастливы, не завидовали. Не язвили, не плакали, а просто радовались. Ведь это так просто, это так просто, всего три шага. И все получится. Я создала курс. Я ценность, и я достойна, чтобы ту ценность, которая есть в каждой из нас, протереть, как ежик, который залазит на лесенку, помнишь в мультике, и протирает тряпочкой звездочки. Вот я хочу быть для тебя этим ежиком, который протрет твою звездочку, чтобы ты засверкала. И если вам важно улучшить отношения со своим супругом, чтобы каждый день было душевно, тепло, а в спальне жарко, если ты хочешь встретить того самого идеального мужчину и создать с ним отношения, тогда пойдем. Пойдем со мной в этот курс. Ведь всего за 10 дней я помогу тебе раскрыть искреннюю любовь к себе, поднять твою самоценность и начать создавать те отношения, о которых ты мечтаешь. Курс поможет понять, как встретить, как встретить, не найти, а встретить мужчину и соответствовать ему. Как быть, они а казаться, быть, они а играть, быть собой и создать отношения своей мечты. Как, поднимая самооценку, быть уверенной в себе, чтобы мужчины сами притягивались, сами обращали внимание, как создать отношения именно с тем которые возможно тебе уже нравится или с тем типажом мужчин которые тебе бы подошли и как быть той девушкой которую он будет ценить любить одаривать подарками не только по праздникам в этом курсе мы разберем как восполнить создать включить зажечь накрутить свою женскую энергию чтобы он делал тебе предложение чтобы он хотел быть с тобой чтобы он завоевывал тебя, и как поддерживать эту романтику? Через что? Но есть женщины, которые смирились с одиночеством или с теми невротическими отношениями, которых на самом деле не радует. Но есть и те, которые развиваются и получают результаты. Но тебе-то это зачем? Может быть, и так нормально? Может быть, сидя там, где ты сидишь, тебе и так сойдет. Но если ты хочешь и обретешь самоценность, любовь к себе, тем самым ты не будешь распыляться на бы кого и встретишь и создашь отношения классные отношения с достойным мужчиной. Ты сможешь изменить родовой сценарий, потому что моя мама развелась, моя бабушка развелась, муж мой тоже из семьи, где родители разведены, и мы единственная в нашем роду пара, которая 25 лет живем вместе. Да, у нас можно уже на доску поч-то вешать. Какая там свадьба серебряная? Но этот родовой сценарий, который с кровью, с молоком матери, с генетикой, с теми словами с детства, которые ты слышала, он уже впитан в тебя. Ты не хочешь, но ты делаешь так, как ведет тебя к одиночеству, к расставанию или к отсутствию счастья в личных отношениях. Пройдя этот курс, ты как магнит, Начнешь притягивать достойных мужчин. Ты будешь, будешь иметь, уметь быть такой, где хочется, рядом с тобой хочется находиться. Мужчина увидит в тебе женственную сексуальную девушку и начнет исполнять твои желания. Сразу скажу, мой курс ⁇ это не теория, это не пересказ книжек. Почему? Объясню, смотри. Если бы можно было дать теорию и в этой теории просто рассказать материал, то ты бы поняла все и была счастливой и без меня. Ведь очень много книг. Но фишка этого курса именно в практике, в том, что есть коротенькая теория, записанная на видео, Но ну, если тебя не раздражает моя внешность и мой голос, ты готова меня слушать. Послушала, сделала упражнение. Есть ошибочное мнение. Люди думают, это я уже слышала, это слышала. Ну, во-первых, я дам то, что ты в большей степени не слышала, но кроме этого в проработке, в прописывании упражнений что-то я даже, может, предложу протанцевать тебе под музыку. Угу, такой непривычное я делаю практике. Важно, чтобы твое тело излучало ценность, любовь, достоинство и женственность. Женщину хочется оберегать, женщину хочется боготворить. И поэтому инструменты, техники, практики в сочетании с логикой, потому что я логический человек, а не просто маткой дышать, мы придем к тому результату. И это подтверждено огромным количеством кейсов. На курсе мы прорабатываем, кто я, какая я. поймите, почему формируется неприятие, как это исправить, как от слов... Перейти к энергетическому посылу, когда ты излучаешь то, что он хочет видеть. Как усилить благоприятное воздействие на окружающих людей с помощью своего ментального сообщения. Что такое ментальное сообщение? Помнишь сказку Маугли? Когда на него нападал большой крупный зверь, а он шептал ему, мы с тобой одной крови, ты и я. Это было мета-сообщение. Он посылал ему это мета-сообщение, и зверь, считывая его, воспринимал его как своего. Так вот мы с тобой проработаем твое ментальное сообщение мужчинам и другим людям, важным для тебя, чтобы они воспринимали тебя так, как ты хочешь, а не так, как раньше. Мы проработаем самооценку, мы проработаем ценность, и это повлияет не только на отношения с мужчинами, но и на те предложения, которые ты получаешь, и на тот доход, который у тебя есть. Ты сможешь привлекать партнера, партнеров и людей, которые будут тебя ценить и уважать. Это особенный курс, потому что и я, как тренер, особенная. И это не самопохвала. Я сочетаю три вида Три вида работы. Первое ⁇ это гештальт психологии, это работа с чувствами, с тем, что внутри тебя, что-то из детства, что-то из настоящего, мы все прорабатываем. Второй момент ⁇ это коучинг. Коучинг ⁇ это из настоящего, мы идем в будущее, и мы создаем шаги, и ты будешь делать, а значит будешь получать результат, потому что чувства уже будут исправлены. Понимаешь меня? И при этом я энергопрактик. Я создаю такие практики, визуализации, аффирмации, кто-то называет это медитациями, которые позволяют прочувствовать, увидеть и сформировать будущее. И при этом я NLP мира лингвистического программирования практик, я буду якорить в тебе успех, процветание, яркость, женственность. И эти якори останутся с тобой после курса. А еще самое главное, лично я буду проверять твои задания, давать обратную связь. И как только ты пройдешь уроки курса и сдашь все задания, мы проведем с тобой личную сессию. Она может быть про родовой сценарий, она может быть про убеждения, она может быть энергетической. Это мы уже с тобой решим в зависимости от того, какой твой личный запрос. Я не беру большое количество людей, я беру ограниченное, Количество. потому что сейчас для меня важно выйти на результат. Я еще не тот разрекламированный тренер, которому можно делать без успеха и без результата просто на массу людей. А вот кому-то поможет. Нет, мне дорог каждый мой участник, и у меня есть большое количество отзывов и кейсов. Ты можешь их прочитать. Вот буквально недавно Анастасия прислала, что проработав ее в этой программе она начала излучать радость, счастье, и муж стал дарить ей красивые цветы. Первый раз за полгода, первый раз. И это прекрасно, это потрясающе. А Оля, боже мой, это было вообще, это была такая боль в работе про Дениса, с которой не складывалось, а это любовь. А это было то, что так ей хотелось. И вот сейчас... Она мне пишет, что это моя заслуга. Ребят, конечно, я вклад. Я вклад в каждого своего клиента. Но это ваша заслуга. Потому что вы смогли воспользоваться. Вы сделали практики, и они работают. Но это все равно, что и зубная щетка и паста. И если ты почухаешь по зубам, они станут чистенькими. Мое дело дать щетку и пасту и научить делать это правильно. Поэтому это работает. Уже более тысячи девушек смогли изменить ту часть жизни, которая им была важна. И Катрин, которая красотка, успешная девушка, классная карьера, но он никак не предлагал ей замуж. Она уже была готова расстаться. И когда мы проработали мета-сообщение, оно было раньше совершенно другим. И когда она его трансформировала, присвоила и стала излучать кожей свое мета-сообщение, он сделал предложение. Боже, вы две недели, как невеста. И когда читаю эти отзывы, у меня наворачиваются слезы, потому что как будто бы некое волшебство в этом присутствует. Но на самом деле это просто техники, желания и правильные действия. И все становится возможным. Проходя курс, что вы получите? Доступ ко всем материалам, на три месяца. А практики мои возьмёте навсегда. Сопровождение, моя обратная связь, личная сессия после прохождения курса с разбором именно вашей жизненной ситуации, именно ваших ресурсов, возможностей и желаний. Потому что, слушая, как дядя Джон стал миллионером, мы понимаем, что это дядя Джон попал туда-то и вставая в 6 утра и это это мантру Ом, именно дяде Джону помогло. Но у тебя-то все по-другому. И на личной сессии мы проработаем лично твою ситуацию. Смотрите, курс можно абсолютно с любого устройства. Можно с телефона, можно с компьютера, можно и с компьютера, и с телефона, и со своего, и с телефона своей сестры. А, медитация, аффирмация. Что такое аффирмация? Это та формулировка, та конструкция, которую ты будешь вкладывать себе в голову. И я расскажу такие техники, которые буквально через секунду вводят тебя в транс. И с помощью этой простой техники, но в состоянии альфа, в состоянии принятия, те аффирмации, которые мы разработаем лично для тебя, будут давать колоссальный результат. Стоимость курса – 110 евро. Недорого. Посчитайте по курсу своей страны. Но сейчас я решила сделать 59 евро для первых 40 участниц. Поэтому, смотрите, если вы готовы к изменениям, если вы готовы развивать себя, а не тратить деньги на что-то внешнее, то вы можете прямо сейчас включиться. Я читаю ваши ответы и понимаю между строк. Я понимаю, что вам мешает, я понимаю, за что вы держитесь. И поэтому я беру только 40 человек в программу, потом останавливаю, показ этого мастер-класса, провожу практику и потом набираю следующий поток. Ждать никого не нужно. Как только оплатили, сразу открывается доступ на почту, вы смотрите уроки. Через 7-10 дней, когда ты проходишь уроки и сделаешь задание, мы выбираем с тобой время для личной сессии. Кстати, за личную сессию платить отдельно не нужно. Это уже включено в стоимость курса. Оплатить а можно удобным для тебя способом. Просто по ссылочке в этом телеграм-канале ты переходишь, выбираешь удобный для себя способ, оплачиваешь и все. Только цена со скидкой 59 евро доступна в течение суток. Это поддержка для тех, кто думает быстро. Ну и, конечно же, ответы на ваши вопросы, а потом практика замуж. Замуж. <смех> Практика замок, Наверное, замуж. Раз я так и говорила, с ничем не бывает случайно. Какие вопросы мне обычно задают? Если у меня мало времени, смогу ли я пройти курс? Ну, конечно, сможешь. Смотри, уроки короткие. Какие-то 5 минут, какие-то 10, какие-то 15. Ну, давай возьмем в среднем 30 минут вместе с выполнением заданий. 10 дней. Все материалы будут в доступе еще 3 месяца, ты сможешь к ним возвращаться. Но за 10 дней ты точно пройдешь все необходимые материалы. Как построен формат обучения? Вы получаете доступ на почту, уроки открываются на телефоне или на компьютере, и по мере прохождения, выполняя домашние задания, вы продвигаетесь. Ой, мой любимый вопрос. Спасибо вам за искренность, обожаю такие вопросы. Я проходила множество курсов по отношению к женскому саморазвитию. Почему я должна пройти ваш? Слушайте, да вы вообще можете ничего не проходить. У меня к вам вопрос. Если вы проходили другие курсы, почему вы пришли ко мне на мастер-класс? Возможно, потому что вы не получили еще результата. Женские курсы очень разные. Одни говорят только про некую женскую энергию. Другие говорят про какие-то действия, как правильно вести себя на сайте знакомств, как правильно это писать, все и так далее. Смотрите, я сочетаю три техники. Первое. Это работа с мышлением, мета убеждения. Второе, работа с чувствами, самооценка, самоценность, достоинство, внутреннее состояние, которое мы включаем в том числе и через практики, но и через свое собственное мышление, сознания. Следующий момент, который в этом курсе есть, моя личная обратная связь. Это не в записи что-то, что тренер записал, а вы давайте, упражняйтесь. Нет, я буду прорабатывать с вами, и я заинтересована в вашем результате, понимаете? Поэтому проходить мой курс или нет, решайте сами. Я точно понимаю, что ваши отношения, ваши мечты, те отношения, к которых вы счастливы, они в одном шаге от вас. И используя это предложение прямо сейчас, вы приблизитесь к ним мгновенно. И сейчас самый подходящий сезон. Просто именно сейчас у тебя обязательно все получится. Напомню, что скидка доступна только в течение 24 часов. Поэтому воспользуйся и нажимая на кнопочку, получишь сообщение, переходи и, собственно говоря, все проверяй. Смотри, я сама такой человек не всегда доверчивый, рациональный, и я это уважаю в других. Поэтому, если ты хочешь проверить, действительно ли есть обратная связь, действительно ли я на это отвечаю, можешь прямо сейчас взять и написать мне на Телеграм, Лилия, привет, это я. Ну, скажу честно, когда я сплю или занимаюсь сексом, или ем, или в душе, я не отвечаю на сообщения, но так в целом я отвечаю достаточно быстро. И ты можешь проверить, есть ли поддержка, я ли с тобой общаюсь. можно написать, запиши мне видео, чтобы я видела, что это ты. Окей? Можешь перепровериться. Для меня это нормально. Дальше. Я обещала тебе практику. Я обещала тебе свою любимую практику, в ходе которой ты увидишь себя, ты поймешь себя, и уже будет трансформация. Поэтому давай «Нажми меня на паузу, я подожду». Ты сядешь удобно, приготовишься, и мы начнем делать трансформацию твоей жизни и твоей личности. Тебе ничего для этого не будет нужно, просто удобные стул, прямая спина и примерно 10 минут расслабленного состояния. Выключу телефон. Звук на нем, чтобы тебя ничего не отвлекало. Попей, может быть, еще тебе что-то нужно физиологически сделать. И начнем. Я гарантирую тебе, что после этой практики, во-первых, ты поймешь, как работает энергетика с визуализацией. Ты протестируешь, насколько я подхожу тебе как тренер. И ты гарантированно получишь потрясающий результат и опыт, и сможешь сама оценить. Начинаем! Для того, чтобы быть с тобой, я буду это делать вместе с тобой. Сделаем глубокий вдох. И выдох. И еще один вдох. И такой освобождающий выдох. И еще один полностью выдох с облегчением. Выдох. Классно, кайфово. Вообще кайф быть женщиной, кайф быть собой. И прямо сейчас мы совершим с тобой путешествие. Закрывай глаза. Делаем медленные вдохи и выдохи, без концентрации на дыхании. Просто наслаждаемся тем, что мы можем дышать, что воздуха достаточно, как и любви. Всего в этом мире достаточно. И представь, что ты идешь по красивой дорожке, и впереди замок. Замок. Посмотри на него. Посмотри, какой он, каким он тебе представляется. А теперь обрати внимание, есть ли у твоего замка забор, ограда, какого цвета стены замка. Что вокруг этого замка? Попробуй унюхать запах, услышать звуки, почувствовать атмосферу. Это все важно. Я сейчас объясню. Вот ты стоишь перед замком на подъездной дорожке. Что впереди? Если у твоего замка нет ограды, это говорит о том, что у тебя нет защиты своих границ, что тебя часто могут обижать, что то, что с тобой происходит не всегда по твоей воле, потому что у тебя нет защиты. И прямо сейчас, в своем воображаемом замке, дай указание своим подданным, чтобы они возвели трехметровый забор, большой, мощный, и посмотри, как он прям возрастает. А если у тебя был забор, замечательно. Я тебя поздравляю, тебя все в порядке с границами. Итак, возводим забор. Теперь посмотри, есть ли там ворота, и у кого ключ от этих ворот. И если вдруг этот ключ не у тебя, срочно возьми его в свои руки. Потому что ворота в твой замок это доступ к твоей душе, к твоим личным ресурсам. Это зависимость или независимость. И если у тебя не было ворот, срочно создайте ворота и закрой их на ключ. И когда кто-то будет приходить кому-то рада, ты будешь открывать. Но кому-то не рада, не попадет к тебе, потому что ты под защитой. И прямо сейчас мы с тобой взращиваем. Ту защиту, ту безопасность, ту защищенность, которой ты достойна. А теперь посмотри, что вокруг замка. Может быть, есть парк, может быть, есть деревья, может быть, есть водоемы. Водоемы – это женская энергия. Пруды, бассейны, фонтаны – ручьи, источники, если вдруг их там нет, или в них мутная вода, дай приказ все почистить и создать еще. Чем больше водоемов вокруг твоего замка, тем ты привлекательнее, сильнее, как женщина. Почисть свои водоемы, создай еще. Пусть будет много красивых, струящихся фонтанов и водоемов. Теперь посмотри, есть ли у тебя парк, трава, цветы, деревья. А что в деревьях? А какие звуки? Может быть, там есть птицы? И если там не было птиц, это говорит о том, что сейчас у тебя нет романтических переживаний, таких классных девичьих эмоций. Пусть там будут птицы, пусти их туда, позволим петь. Пусть расцветут цветы, пусть будет много зеленых деревьев, и эти зеленые деревья будут дарить тебе влагу, прохладу, чувство жизни и молодость. Чем больше зеленых деревьев, тем ты моложе. Это твой замок. И когда закончишь с благоустройством своего парка, посмотри на стены замка. Посмотри, какой он высокий, какого он цвета. И если твой замок серый, коричневый или порос мхом, это говорит о твоей самооценке, о какой-то внутренней обветшалости. Где-то ты, моя дорогая, потеряла себя, где-то ты забыла какая-то ценная и важная. Давай дадим приказ, Сделать этот замок светлым, красивым, чистым. И Еще обрати внимание, насколько он высокий, сколько этажей в этом замке. Если вдруг меньше трех, то это опять про то, что ты недостаточно ценишь себя. Давай достроим этот замок. Три, четыре, пять этажей, сколько ты хочешь. Светлый, красивый. Богатый, обновленный или вовсе новый современный замок. Это твой замок. Это ты замок. Теперь посмотри на окна. Может быть они маленькие, а может быть большие. Может быть чистые, а может быть мутные. И если вдруг они маленькие, темные, мутные, это про твое отношение к себе, про то, насколько ты любишь себя. Прямо сейчас дай приказ сделать большие, огромные, чистые окна, прозрачные, полные света в твоем прекрасном замке. И сделай еще один шаг. Зайди внутрь, поднимись по лестнице, зайди в свой личный оздоровительный центр и пройди в комнату, где шикарный бассейн. И это не просто бассейн. Когда ты проходила через оздоровительный центр, то всевозможные датчики измерили состояние твоего здоровья, твоей энергии и тебе уже готовится энергетический коктейль. И прямо сейчас сними одежду и абсолютно голая зайди в бассейн. И снова диагностика. Может быть, ты смущаешься, может быть, ты стесняешься, вдруг кто-то увидит. Но ведь ты прекрасна, и это твой замок. И никого, кроме твоих слуг, там нет. И если ты им скажешь, Выйти — они выйдут, и ты можешь быть наедине с собой. Заходи в бассейн, это не простая вода. Это вода минеральная, из источника, которая оздоравливает тебя, омолаживает, обновляет, наполняет. И поплавай в этом бассейне сколько захочешь. Поплавай, насладись, впитай через кожу эту энергию воды, молодости, красоты, здоровья. И когда тебе будет достаточно, дай знак, чтобы тебе подали полотенце и халат. Если тебе хочется в этом побыть подольше, нажми видео на паузу и побудь. Итак, ты поплавала, на тебе мягкий махровый халат, мягкие тапочки. Тебе подают твой эликсир молодости, красоты и здоровья. Ты выпиваешь его и чувствуешь себя потрясающе. Ты смотришься в зеркало и ты видишь красивую женщину, красивую, энергичную. И ты переходишь в свой будуар, надеваешь платье и готовишься к приему гостей. Ты полна энергии, ты счастлива. И вот ты заходишь в свой тронный зал. На тебе красивое платье, мантия. И ты осознаешь, что ты герцогиня, что ты королева. Посмотри на убранство своего зала, что ты видишь. Посмотри на окна, посмотри на потолок на стены, на пол. И посмотри, впереди стоит твой трон. Трон или кресло современной королевы. Проходи. Если твой трон стоит на возвышении, это говорит о том, что твоя внутренняя потребность возвышать себя. Значит, не хватает уверенности. Не хватает самоценности. Ничего страшного. Мы это поправим. Присядь на свой трон. Посмотри на людей, которые входят в зал. Это твои подданные, это твои друзья, это твой народ. Это люди, которые тебе помогают. И люди, которые к тебе как-то относятся. Посмотри на их лица. Что они отражают? как они на самом деле к тебе относятся. И как ты понимаешь, это не про них, это про то, как ты относишься к себе. И если ты увидела какое-то недовольство, какую-то зависть, любопытство, то это про тебя. И если ты увидела радость и восхищение, это тоже про тебя. Это твой мир. Твои люди. И прямо сейчас ты встаешь с трона и проходишь в тайную дверь и поднимаешься по стеклянной лестнице в некую комнату, где есть пульт управления, где есть огромный мегакомпьютер, некая такая радиорубка или управленческая комната. И ты видишь, что там стоит компьютер. И автоматически запускается ролик. И это ролик из твоего прошлого. Ролик, в котором происходит та ситуация, которую ты не можешь забыть. Грустная. Или та ситуация, которой ты стыдишься где тебе невероятно некомфортно, где ты винишь себя. Не спеши убегать от меня. Я обещала трансформацию, и я ее делаю. Будь со мной на сто процентов. Войди в ту ситуацию мысленно. Вспомни, как это было страшно, больно, стыдно. Побудь там. И скажи, я королева. Мне можно ошибаться. И я прощаю себя. Потом возьми рукой и смахни этот ролик. И посмотри, как он летит в корзину и исчезает навсегда. И нажми мышкой на другой ролик. Это ролик твоей мечты. Это ролик твоей счастливой жизни. И он разворачивается на весь экран. И ты видишь себя счастливую идущую рядом с прекрасным мужчиной, который смотрит на тебя во все глаза, который всем сердцем любит тебя. И, возможно, вы вместе идете, или едете на автомобиле, или летите на самолете, или гуляете вдоль моря, и вы счастливы. Почувствуй, что такое счастье и любовь всеми клеточками своего тела. Не спеши убегать, чувствуй, чувствуй любовь, радуйся, улыбайся. Я буду чувствовать, когда ты будешь улыбаться. А может быть, ты мне напишешь, у тебя же есть мой телеграмм. Улыбайся. И да, это твоя жизнь. И если она тебе нравится, не закрывай фильм. А представь, как ты вдыхаешь его в себя, как у тебя в солнечном сплетении, как будто бы такая часть, которая всасывает. Втяни в себя этот фильм. Это ты, это твоя жизнь. Посмотри, как он входит в тебя и становится частью твоей жизни. А теперь выключи компьютер и возвращайся в тронный зал. И я знаю, что у кого-то получилось переключиться и увидеть свою счастливую жизнь, а у кого-то не очень. Но ты можешь проделать эту практику еще раз. И сейчас, когда ты заходишь в тронный зал, снова посмотри, какие у тебя красивые дорогие люстры, какие у тебя огромные красивые окна с дорогими гобеленами, красивыми дорогими картинами, шикарными персидскими коврами, мраморным, дорогим полом. И как тебя любят твои подданные, как они улыбаются, как они душевно рады. И сделай еще один вдох, выдох и потихонечку возвращайся и открывай глаза. Еще буквально минуточку, и мы будем завершаться. Еще один вдох, Выдох, посмотри на меня. Как ты? Как ты себя чувствуешь? Напиши мне. На экране сейчас мои контакты. Мой Инстаграм, мой Телеграм, мой профиль ВКонтакте. Если ты хочешь, чтобы я провела тебя к жизни твоей мечты, то подавай заявку на мою программу где мы вместе проработаем твое метасообщение, твое убеждение и начнем выстраивать твою жизнь. После прохождения курса ты поднимешь свою самооценку, научишься ценить себя и поступать из любви к себе, получать только лучшее. Ты будешь притягивать и создавать гармоничные отношения, станешь притягательной, счастливой и женственной. Ты научишься привлекать и трансформировать отношения с партнером который у тебя есть, которого ты выбрала или которого ты выберешь, он будет ценить, любить и слышать тебя. Ты поймешь и сможешь удачно выйти замуж и жить в счастливых, гармоничных отношениях. Благодарю тебя за внимание. Благодарю за твою душевность, за практику. Жду тебя на программе и жду обратной связи. Пока-пока.